Сегодня мы разберем ситуацию по четвертой стратегии на нефти, что усиливает данные точки входа и на что лучше обращать внимание. Так вот, когда идет стремительное нисходящее движение, и оно идет в разрез с кумулятивной дельтой. То есть кумулятивная дельта в противоход очень агрессивно набирается. Это уже нам показывает присутствие профессиональных покупок. Или непрофессиональных, ну, неважно, по крайней мере, что крупный капитал скупает нефть по скидке. Затем цена пробивает локальные уровни и образуются огромные HFT-объемы. То есть вот эта дивергенция, в общем-то, и в дельте, потому что здесь дельта была на покупку, а тут дельта э, очень сильно идет на продажу по цепочкам тиков. И дельта с ценой дает нам хорошую точку для принятия решения. Но так как э, цена потом идет в консолидацию, у нас э, часто появляется страх того, что, собственно, движение продолжится. С чем связан этот страх? Это связано с тем, что мы привыкли, когда идет пробой каких-то локальных уровней, а в данной ситуации это все-таки уровень и закрепление цены ниже этого уровня, мы предполагаем, что после консолидации из технического анализа будет дальнейший вектор вниз. И потому в таких ситуациях заходить довольно страшно и некомфортно но нас они не должны пугать так как если для шортистов это комф весьма комфортная ситуация то есть если вот э, все объемы отключить э, скажем так и э, дельту тоже отсюда убрать то по всем законам технического анализа здесь идет продолжение движения и шартовая ситуация. И если для шортистов это комфортно, то, соответственно, для лонгистов весьма опасное, Потому что покупать на закрытии рынка в уровень, естественно, никто не будет. И так как природа и свойства рынка двигаться вопреки ожиданиям, потому мы имеем последствия движения в обратную сторону. И причем даже перехай локальный, где сосредоточено большое количество ликвидности, да она в принципе тут везде сосредоточена, потому что позиция соответственно которая здесь набрана здесь будет легко уже разгружена вот э, в таких ситуациях когда мы уверены в своей логике в своем локальном преимуществе лучше работать не исходя из ощущений потому что ощущения в принципе, обманчивый рынок создает для нас такие условия, такие ощущения, чтобы мы заходили в комфортных ситуациях, психи психологически комфортных ситуациях, и они приносили нам, естественно, будут приносить убытки, и не заходили в некомфортных ситуациях, но именно такие ситуации, они сулят прибыль. Вот после того, как произошла разгрузка, действительно началось уже нисходящее движение. Всем хорошего дня, на связи, пока.